Привет! В этом видео ты узнаешь самый простой, эффективный и бесплатный способ восстановления любых аккумуляторов, за исключением литий-ионных. И на основе лития, к сожалению, эти аккумуляторы восстановлению не подлежат. Ну что ж, не будем лить воду, вода в описании и перейдем сразу к контенту. Итак, для этого нам понадобится любой сетевой провод. И, ребят, не забываем о технике безопасности при работе с сетевым напряжением. Обычная сетевая лампа накаливания на 220 вольт, желательно с патроном, чтобы не мучиться с пайкой проводов. Этот способ рассчитан прежде всего на обычных людей, у которых под рукой даже нет паяльника. У кого есть паяльник, все это дело паяем. И далее, ну, в моем случае уже готовые провода с крокодилами. Но даже если нет крокодилов, можно использовать обычные провода, но опять же не забываем о технике безопасности. Нужно учитывать, что вся наша конструкция будет находиться под сетевым напряжением. Итак, все это дело теперь начинаем скручивать. Приматываем к одному из проводов нашу лампу накаливания. Ко второму выводу лампы накаливания приматываем наш крокодил. Ко второму концу сетевого шнура приматываем второй крокодил. Ребят, все, наше универсальное устройство для восстановления можно считать готовым. Ну, конечно же, надо все голые части заизолировать. У свинцовых аккумуляторов главным недугом является сульфатация. Это самая болячка всех, абсолютно без исключения, свинцово-кислотных аккумуляторов. Но перед тем, как приступить к восстановлению, убедитесь в том, что ваш аккумулятор не сухой, в случае с АГМ аккумулятором, а если сухой, то обязательно нужно добавить воды. Если же это автомобильный аккумулятор, убедитесь в том, что состояние электролита в норме. Подключаем в моем случае крокодилы к нашему аккумулятору. Полярность подключения в данном случае не имеет значения, так как Напряжение нашего устройства переменные. Включаем удлинитель желательно с предохранителем и тумблером. Но даже если такого нет, можно обычной розеткой воспользоваться. Короткого замыкания никогда не произойдет, так как у нас есть вечный предохранитель в виде лампы накаивания. Включаем нашу конструкцию в сеть, и после этого можно активировать наше устройство. Включаем тумблер лампа загорелась процесс восстановления запустился теперь когда процесс запущен мы наблюдаем периодически за температурой аккумулятора если аккумулятор постепенно стал нагреваться значит восстановление уже идет полным ходом если же аккумулятор сильно засульфатирован данный процесс может занять вплоть до суток если же незначительно то минимум час и также время будет зависеть от емкости аккумулятора. Чем меньше аккумулятор, тем меньше его емкость, тем быстрее процесс восстановления. Со Свинцовым аккумулятором, думаю, все понятно. И переходим к следующему. Следующие у нас на очереди это никель-металл гибридные аккумуляторы. Да, это те самые аккумуляторы шуруповертов перед тем как переступить к восстановлению данного типа аккумулятора его необходимо разрядить до глубокого разряда эти аккумуляторы его не боятся поэтому смело разряжаем после этого мы точно также подключаем нашу конструкцию к выводам аккумулятора и приступаем к восстановлению таким же способом как мы это делали со свинцовым далее также контролируем температуру Опять же, в зависимости от габаритов и емкости, процесс может занимать разное время, от часа до нескольких суток. Это можно контролировать и определить по нагреву аккумулятора. Следи за температурой, обязательно. Если аккумуляторы начинают теплеть, значит процесс можно считать завершенным. Обязательно подпишись на канал, жми колокольчик, ставь лайк. Пока!